Так, коллеги, добрый день. Решил записать небольшое видео о том, что значит подписаться на уведомления на сайте и как добавить сайт в закладки. Именно эти рекомендации вы должны давать людям своим, когда приглашаете их на наш вебинарный сайт. Что значит подписаться на уведомления? При первом переходе на сайт это будет сделано один раз. Человек увидит у себя всплывающее сообщение. Чаще всего оно будет в левом верхнем углу. Сайт vivasan.ru запрашивает разрешение на показ уведомлений. Все, что нужно сделать человеку, это нажать на кнопку «Разрешить». Зачем это делать? Если ваш приглашенный человек подписался на наши уведомления, то на следующий вебинар мы его пригласим автоматически. У него появится приглашение в браузере, но уже теперь в правом нижнем уголочке, что на сайте Vivasan начинается трансляция. Приходите. Вам не нужно будет человеку звонить несколько раз и приглашать. То есть нужно будет только один раз человека пригласить и попросить его подписаться вот на наши эти пуш-уведомления. Ведущий вебинара В процессе вебинара попросите его еще подписаться на новости, но об этом просить человека сразу, это уже будет переборно. Вторая рекомендация это добавить сайт в закладки. Для чего? Для того, чтобы быстро открывать этот сайт, чтобы в следующий раз не нужно было искать эту ссылку, которую вы ему отправляли где-то, а просто из закладок нажать на нужный вам значок и перейти на этот сайт. Для того, чтобы добавить сайт в закладки, необходимо нажать на звездочку в адресной строке, щелкаем, выбираем название, с каким сайт будет добавляться в закладки. Можно оставить наше стандартное вивасан красота, здоровье, благополучие», выбрать, в какое место вы добавляете этот сайт. Ну, например, по умолчанию выбирается «Панель закладок». Если мы говорим о браузере Mozilla, там немножко по-другому происходит. Вы также нажимаете на звездочку, но по умолчанию Mozilla предлагает почему-то другие закладки. Вам нужно открыть список и выбрать опять же панель закладок и подтвердить готово. Вот сайт добавился в закладки. В браузере Яндекс звездочки нет. Но есть флажочек, вот такой вот флажочек, который также делает то же самое, позволяет сайт добавить в закладки. Если по каким-то причинам панель закладок у вас не включена, вы не видите вот эти вот значки под адресной строкой, значит панель закладок надо включить. В Mozilla это делается очень просто, вы щелкаете правой кнопкой мышки по пустому месту, ну, в разделе, где у вас находится адресная строка, то есть вот здесь, например, и включаете панель закладок. Вот у меня сейчас она включена, стоит галочка. Если я повторно нажму на панель закладок, она у меня исчезнет. И что бы я ни добавлял, вы не увидите потому что панель отключена. Правой кнопкой панель закладок, вот она у меня появилась. Если мы говорим о браузерах Chrome, Яндекс, здесь необходимо перейти в меню, это правый уголочек браузера, выбрать закладки и пометить галочку «Показывать панель закладок». И она тоже у вас появится. Вот все, что нужно попросить ваших клиентов – сделать после перехода на наш сайт подписаться на push уведомления и добавить в сайт закладки. этот ролик можно высылать своим партнерам для того чтобы не объяснять голосом как это все делается